Всем привет, на связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Посмотрим, какие ETF предлагаются на инновационные компании. Инновации э, сейчас в тренде и в ближайшее время, конечно же, будет расти. Эта сфера прогресс просто не остановить, и нам необходимо просто взять и вклиниться в этот поход вверх, ну а переработать такое количество информации достаточно сложно выбрать какие-то компании, ну а вот через ETF можно зайти и получить доход от прогресса. Так, ну первое это BFTR Future Innovators ETF от рока Так, он работает больше года в сентября 2020 года. Так, ну, дивидендов здесь нет, топ-15 холдингов находится здесь перед вами, а в принципе состоит из 62 компаний, из индекса Russell 2500, индекс роста. В целом фонд ориентируется на предприятия с малой и средней капитализацией, как раз те, которые могут выстрелить и сделать иксы. Ну, естественно, я эти компании забил в таблицу фундаментального анализа, чтобы посмотреть, что они из себя представляют. Ну, и немного по цифрам Технологии и здравоохранения здесь составляют в этом фонде. Порядка 30% та и другая сфера, потребительские товары 15%, промышленность 11%, ну и товар широкого профиля, по-моему, около 5%. Так, ну и переходим. <coughs> так, Exxon... Вероятно, не было последней отчетности, а так-то компания отлично занимается решениями для полицейских и известна своими электрошокерами. Empower 50% компания занимается электроникой, ну, такими достаточно простыми не чипами, а электроникой, микросхемы, интегральные микросхемы все такое. Вот, ну, у них вообще в принципе дела хорошо обстоят. Так, здесь же компания ЕНТГ, поставляющая передовые Решение также для технологического сектора PHR, компания, которая предлагает решение для, для медицины, для приема пациентов. Вот, вот так в этом работает. Так, что еще здесь есть? Компания AMRS, компания для красоты и здоровья производит различные изыскания есть у нее там разработки ну в общем прошлый год был видимо для этого не очень хорош но компания все равно остается здесь так и э, компания течь компания которая предлагает реагенты для клинических испытаний ну и э, я думаю, что она еще очень долго будет в тренде и дела у нее идут хорошо. Компания 5N, компания из облачных технологий, MASI занимается автоматизацией больниц. Ну, то есть в этой сфере работают компании, ну и видим, что они дают такие ну, неплохие цифры ну, фундаментально. Ну, то, что касается остальных компаний Вот, например, TXG Компания, которая разрабатывает технологии секвентирования генома Здесь тоже большие вложения Ну, и относятся, наверное, к биотехам больше Поэтому такие цифры для нее тоже нормальные В целом, в целом очень неплохой состав До этого еще были Компании но ну, сейчас немножко изменились. Была компания онлайн-платформа торговли автомобилями Верум, и она куда-то делась с начала года. В целом по доходности показывает 44,9, это выше, чем в среднем по таким ETF и находится на переднем крае доходности. В принципе неплохая доходность, если даже рассматривать вообще в принципе в целом. Следующий ETF Loop, тоже BlackRock. Так, ну здесь даже PE рассчитано, дивидендов тоже нет. 15 топ-холдингов перед вами. Здесь ориентация на компании, которые работают в областях, в областях искусственного интеллекта, робототехники, беспилотники, ну и виртуальная реальность. Так, ну и тоже забил в таблицу, для того чтобы посмотреть как что представляют из себя компании фундаментально ну вот компании которые обозначены цифровым кодом они обычно китайские и по ним э, отчетности э, не всегда можно найти вот. Ну, на переднем крае здесь э, Байду, которая очень много вкладывает в искусственный интеллект. Ну и с последними событиями, э, опять же, Китай-США. Ну и регулятор китайский здесь тоже, да, подфартил, так сказать. Вот, цифры не очень. Но сама компания очень крутая. Так, АВ-АВ компания э, занимается беспилотниками так что еще здесь есть galaxy так эта компания ну они радиостанциями занимаются здесь coin ведущая криптобиржа биржа тер тер один компания мне очень импонирует потому как они тестируют все электронные системы у них различные тестовые штуки для того чтобы и чипы тестировать и электронику и все такое ну то есть они занимают такую позицию что они всегда будут в тренде так что то еще здесь? Ну, AMD понятно, тоже очень крутая компания, и Teladoc компания, которая предлагает решение для виртуальной, виртуальный прием врача. Ну, вот такой, не только там, скажем, какие-то рекомендации, но они еще там, ну, там видеоконференции можно и удаленная работа. То есть вот в этом направлении они работают. Ну, компании так-то тоже очень неплохие. Ну, несмотря на то, что они здесь получили какие-то не очень там хорошие цифры. А, ну, вот еще амба компания тоже крутая. А, они инновационные, и от этого большой бюджет отправляется на разработки. Соответственно, ну, вот отсюда все и идет, что мультипликаторы у них несколько заниженные. Вот. А в целом, этот фонд дает 46,9, даже выше, чем предыдущие э, цифры. Э, а, у него даже можно за 3 года посмотреть, 153%. Очень неплохо растет. Так, ну и если глянуть на график, то э, посмотрим, что... Так, здесь февраль, и здесь тоже февраль. 2021 -го года здесь, скорее всего, был сброс позиций, ну, большой объем. Сейчас объем просто минимальный, здесь тоже минимальный, ну, на чем будет расти. Вероятно, тоже еще во флете какое-то время будет находиться, и как только появится объем, можно будет, скорее всего, <coughs> думать о том, чтобы приобрести. Ну, наверное, будет где-нибудь после новогоднего ралли. Обычно etf подбирают набирают после нового года, ну где-то в начале года. Вот. Так, ну что, вот такой вот небольшой обзор. Надеюсь, что он вам поможет. Компании здесь интересные, классные, которые будут развиваться и, скорее всего, будут такими триггерами для роста всего фонда. Ну что ж, больше информации, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео.